Здравствуйте! Здравствуйте! И сегодня наша тема – это ресурсное состояние. Мы с Аулеем Мурат Тенебаевой, семейная пара из Казахстана, телесные терапевты, трансформационные тренеры, практики-психологи. Вообще эта тема обширная. Есть вообще ресурсная психология, которая... И как телесные терапевты, вот ресурсная психология нам очень близка, да, мы с ней работаем тоже. Почему мы об этом говорим? Потому что любовь к себе предполагает, да, что вы ухаживаете за собой. Вы даете своему телу, себе такую большую радость, да, радость помогаете ему, чтобы с ним было все в порядке, следите за своим здоровьем. Конечно, вот ресурса не хватает, например, вот если вы замечали за собой элементарно, вот вы спите, вроде бы выспались, да, вроде бы и время так, ну вот обычно среднестатический человек сейчас, ну в наше современное время, если мы еще тем более работаем, да, такой, в таком ритме живем современно, ну вот 5 часов спят, 8 часов спят, да, ну 10 часов это вообще уже 8, уже по-моему, как роскошь, да. Но даже если считать, что организм полноценно отдыхает 8 часов, то даже многие вставая эти 8 часов, Чувствуют утром такое разбитое состояние, они ненавидят будильник, они готовы его там, не знаю, избить, бить закопать. Да. Да. Особенно это происходит по понедельникам, да, вроде бы в воскресенье вы должны были отдохнуть хорошенько, да, набраться сил, но понедельник начинается какая-то вот у многих истерия, да. И тяжелый вы, день. Да, вот это вот а, тяжелый день такой, и вообще каждый день уже, каждое утро тяжелое, да, если вы тяжело просыпаетесь. А, если с утра у вас какая-то непонятная апатия, а, если вам, чтобы для того, чтобы проснуться полностью, сразу вы хватаетесь, как говорится, за чашечку кофе, Стимулятор какие-то да, какие стимуляторы там. Вот. Это вот говорит о том, что вы значит, в том состоянии, что именно у вас не хватает ресурса. Понимаете, это первые такие звоночки. А у некоторых это уже, как говорится, хронически да, не хватает. Естественно, когда не хватает таких ресурсов, что получается? Вы накапливаете стресс. Организм, накапливая стресс, он потихонечку а, привыкает к этому. А, научается быть в стрессе, и, конечно, это постепенно, постепенно а, такое происходит, что как бы ваше тело, ваша душа на вас обижается, да, скажем так, и вот это проявляется не любовь к себе. Поэтому, дорогие друзья, это тоже вот один из таких моментов, в первую очередь, вот первый шаг к тому, чтобы сделать ну, мы говорили вот принятие себя, да. Ну, вот, конечно, говорить можно хоть, сколько угодно, а как вот принять, да? Естественно, начать делать какие-то вещи именно для себя любимых, да, вот такой. И когда вы начнете обращать на себя внимание, когда вы начнете по-другому на себя смотреть, когда вы начнете какие определенные вещи, например, просто привычку себе ведете, зарядку, да. Или вот привычку, например, у нас с Муратом привычка, когда мы утром встаем, мы пьем просто вот в первую очередь такой вот стаканчик воды, чтобы запустить в себя, как говорится, жизнь, да, вот, и э, помочь своему организму просто вот таким образом. А это все, дорогие друзья, еще есть такая причина, э, нехватка вот этой энергии, да, причина в том, что Именно многие живут как-то бесцельно, понимаете, на авось. То есть они не знают а, вообще, что будет завтра. И понятно, что мы не можем знать, если какие-то вещи определенные, что может быть завтра случится. Но предполагать или планировать свои дни – это всегда возможно. Да? И вот а, многие не знают, что, у них, что их ожидает, чем им заняться. А, как-то, ну вот, приду на работу, как будет, так будет, да, как начальник там курс ведет может быть, взрючит, может быть, еще что-то. И вот мы вот таким образом изо дня в день и как-то теряем вот такой жизненный интерес, понимаете? А отсюда происходит так, что когда а, ваше тело на вас обижается, ему не хочется зарабатывать денежку, понимаете? Не хочется, Видите, не хочется. никуда идти, Нету стимула, нету такого вот этого огонька, мотивации, который бы вас туда вел. Поэтому к нам часто на консультацию приходят люди, когда говорят, ну что же мне делать, да? Кризис виноват, экономика там, ну все такое, да? Но а, здесь в первую очередь нужно вот свой взор обратить именно внимание на себя, а вообще понаблюдать время, это такой главный ресурс, сегодняшнего дня, понимаете, оно главнее, чем деньги. А, потому что многие говорят, вот не заметили, как зима пролетела, как лето уже пролетело, да? Вот, и уже вроде бы это а, как-то не замечаем. О, оказывается, уже и 30 лет пролетело, и 20 лет пролетело. Часто вот у вас такая фраза возникает, когда мы делаем, чего хотим, когда мы знаем, не нам день диктует, что нам делать, да, а мы точно знаем, что мы будем делать завтра, вот это вот другой разговор. Именно то, что хочешь да, делать. Да, именно, что ты хочешь делать. И тогда у вас дни, в дни возникает какой-то интерес к жизни, понимаете, у вас возникает такой драйв внутри, вот, спокойно, вы уже знаете, что вы будете делать. Поэтому, конечно, вот это вот планирование, очень хороший случай для этого. А для того, чтобы, еще раз повторю, что именно запланировать это, вам нужно именно вот понаблюдать за собой, как же ваш день проходит. И тогда вы многие свои заметите те пробелы, которые у вас возникают в течение дня, чем же вы вообще заняты. Некоторые вообще не понимают, что вот утром встали, чего-то там, вот вроде бы говорят, да, возились, возились, возились, и делать толком, что не сделали, и устали физически, да, вот сейчас мы в основном про физику говорим с вами сегодня, да, вот, и устали, и непонятно, понимаете? И, конечно, это бьет человека, если это каждый день повторяется, такому по самолюбию, и когда его спрашиваешь, как дела. Он отвечает, нормально, да, или там, а, что делал? Ничего. Да, что делал? Лежу, понимаете? Или еще что-то, да, вот в таком тоне отвечает, в такой фразе. Но согласитесь, это не есть интересно, это не есть хорошо. Поэтому, конечно, от вас зависит, какой жизненный сценарий вы хотите. Чего вы хотите? Поэтому это очень важно, очень важно. Дыхательные и физические упражнения очень помогают, потому что в течение нашей вот современной жизни каждый день у нас происходит такое вот именно идет. От этого напряжения, как вот здесь пишут, да, шея и так далее, там еще что-то, в основном вот страдает, да, шея, потому что шее приходится крути, крутиться и искать возможности, как говорится, добывать свой хлеб насущный, да. Особенно вот плечевая зона, шея зона, и она, конечно, у нас очень много отвечает, то, что мы носим вот эту ношу, да, вот каждый день вот этот быт засасывает, где бы добыть что-то, где бы взять деньги. То есть у многих такой страх возникает, что же происходит, да. Или вот как, какой-то вот сидит, вот этот как домоков меч, вот это чувство вины или вот то что-то еще, да. И, конечно, вот, вот эта зона у нас очень часто страдает, именно блокируется, а здесь нужно работать именно со своей физикой, освобождать эту зону какими-то вот упражнениями, конечно, обращаться к массажу, да? В нашем случае это именно тайский массаж. Тайский массаж, он предполагает очень много таких изменений, хороших изменений в организме, когда он именно хорошо, он именно освобождает вот эти блоки и зажимы в теле. И даже приходя просто на массаж, у многих в жизни меняется. А тех именно, кто делает сам массаж, им тоже хорошо, да. Потому что многие а, наши ученики говорят, что если бы люди говорят, знали бы, что какую мы пользу, пользу получаем, И, говорят, да? Да, что говорят, а, люди бы просили бы говорят, у нас бы доплату да, клиенты. То есть у нас вообще запланированы а, наши а, то, что мы будем делать на 7 лет вперед понимаете, поэтому вот мы знаем, да, каждый день, что мы будем делать, и если вы будете жить в таком ритме, то это, знаете, даже хотя бы не то, что на 7, там, на 10, на 20, это, конечно, вот все вы планируете, да, там, общее, что там, вот, а многие как планируют, как обычно учат, там, ну, вот, заработать миллион долларов, да, как обычно говорят, но дело не в этом, да, какие-то вы финансовые цели ставите, а вот именно, что вы будете делать что вам интересно понимаете что вы хотите посмотреть куда вы хотите поехать что вы хотите посетить чем вы хотите заняться чему вы хотите научиться вот именно вот такие цели нужны в жизни чтобы вы понимали что жизнь то интересна и она не мерится только деньгами понимаете а если вы будете только сидеть деньги деньги ну хорошо заработали вы их а что с ними делать? Да? Поэтому, конечно, когда вы пишете, что именно на что-то, они начинают появляться, понимаете? И появляются в таком количестве, сколько вам нужно. Вот именно вы запланировали себе, и у вас она появится обязательно, понимаете? Поэтому, конечно, вот это планирование очень важно, это вообще рождает какой-то интерес, и вы становитесь интересны сами себе. В первую очередь. А когда вы сами себе интересны, когда жизнь кипит, вот у нас многие, когда ученики нам не звонят, мы радуемся. Значит, с ними все хорошо, понимаете? Потому что, значит, у них жизнь закипела, значит, им что-то интересно. Индикатор. Да, это такой, один из таких хороших индикаторов, да. И поэтому… Это вот тоже очень важно, если это перевести как на родительский, то что когда дети начинают вас меньше беспокоить, значит, вы знаете, что им все хорошо, да? Главное, звонят и говорят там, как мама, как папа, как дела, все у нас, все хорошо. И вот это вот больше радует, да? Что они вам не доставляют каких там неудобств, да? Что, ну, не, переживания, да? Неудобства это другое, а вот именно, что пере, вы за них не будете переживать. И а, вот таким образом, если вы свою жизнь начнете выстраивать, у вас многое начнет меняться. У нас как ставят? Это вот тоже игра ума, да? Взять кредит, погасить кредит, а, что там сделать? А, взять на свадьбу кредит, ну еще что-то там. А, один кредит закрыт другим кредитом. А, ну вот в основном такие цели, да? Ну, может быть, там в отпуск куда-то поехать. А некоторые даже есть люди, которые, вот, сколько на консультацию выходили, уже в пенсионном возрасте, но они никуда даже не ездят. Ну, во всяком случае, в лучшем случае, дача, да, даже рядом какие-то вот. А ведь в мире очень много интересного, понимаете? И поэтому, если вы начнете планировать свою жизнь так, чтобы вам было интересно, это будет интересно много. Вот, согласитесь, интересно же научиться чему-то новому. Например, вязать крючком, вышивать, что-то мастерить, танцевать, петь, ну, рисовать, все, что угодно. Потому что сейчас именно век такой творчества. Мы как-то вот проводили вебинар, и мы говорили о том, что по профессии что какие сейчас профессии вообще актуальны. И, конечно, в первую очередь сейчас в нашем веке именно раскрытие творческого потенциала. Независимо где. А вот многие говорят, у нас такая профессия, там недотворчество. Вы знаете, в любой профессии, даже если он сантехник, можно найти творчество. И мы в этом даже еще раз убедились. Вот недавно ну, вот, где мы живем, такой кранчик, да, вот обычно, где посуду моют. И вот мы увидели там, что многое здесь сделано так, чтобы человек мог сам справляться. Понимаете? Вот это вот творчество тех людей, которые сделали эту сантехнику, да, они ее продумали так, что можно а, обойтись без да. дяди Васи из шека. Понимаете? Или, например, элементарный газ. Он тоже сделан так, что там... Ну, рыбу можно за 2 минуты приготовить. И специально есть место в ней, где готовят именно только рыбу. И очень удобно. А ну, об этом у нас мы сделаем репортаж. И, конечно, вы там увидите, следите за новостями, что вот именно, понимаете, творчество можно проявить везде. И вот прежде всего, если здесь как нужно... Здесь нужно так, что когда мы проявляем творчество, если вы делаете для кого-то, подумайте об этом человеке, да, для кого вы делаете. И вот когда это вот из серии, что если будет тебе, мне приятно, и будет тебе приятно. Да? И вот когда, если мы начнем относиться друг к другу вот таким образом, то это будет что-то очень хорошее. С этого и начинается интерес. И если мы начинаем делать такие шаги то а, это и будет то состояние что даже в современном вот, то что мы спешим куда-то от этого от этой спешки такой толку нету да ну когда ну, разумно спешите на другое а вот, когда вот это внимательное отношение к себе это тоже ресурс вы не тратите внимание там на дороге друг друга не обзываетесь там, не, нервы не тратите, стрессов не получаете, если вы умеете делать себе какой-то самомассаж, а если умеете вообще делать массаж, это здорово, это вот очень хороший ресурс, очень хороший ресурс, когда вы можете это делать, это тоже творчество, и мы всегда учеников учим, что именно мы вам даем азбуку сочинение писать вам, а, потому что именно в сочинении человек проявляет свое творчество, да? Свою какую-то лепту добавляет. Ум пригласил когда-то наша жизнь эти болезни. Почему? Потому что живя даже всю жизнь на одной местной площадке с соседом с соседкой, у кого-то есть проблемы. Или одну и ту же. Воду, с одного того же магазина, а у кого-то есть, у кого-то нет, камни в почках, или где-то что-то у нас. Почему это происходит? Потому что он пригласил того человека, вашего, вернее, вашего, пригласил ту болезнь, ту проблему, ту дисфункцию, а его не приглашал. И у него нет этой проблемы. Хотя вы всю жизнь друг друга знаете. И на исцеляющем сознании исцеление именно сознание, осознание того, что есть тело, и тело наше прекрасно Знает, как быть здоровым, как быть цельным. То есть исцеление означает это быть цельным. Mm -hmm. И поэтому и происходят у нас такие там, чудесные исцеления, чудеса. Э, Тут то это волшебством, да? Но это действительно так, потому что наше тело имеет механизм обратного хода. Как оно и вырастило, эту опухоль, точно так же она его и отмотает обратно, да? и ушла боль, которая вас мучает там десятилетиями, да, это дискомфорт. Ушла. Это вам тело показывает, что да, я могу быть свободным. да, я могу быть без этой боли, да, куда-то исчезла эта грыжа, которая болела, да, исчезла эта, эта опухоль, которая тоже что-то там нарастала и уже два начинает вас беспокоить. И когда тело говорит я могу быть здоровым и сильным. Надо обратить на него внимание и, конечно, помочь. Забыть ту боль, забыть тот дискомфорт, к которому она, к которому она привыкла. Потому что ум нет нет да вспомнит. А есть законы. Все, что мы здесь делаем, это делаем согласно законам Вселенной. Почему? Наши техники так очень мощно и работают.